чем полезен бег. Привет, друзья! На связи Сорняк Александр, и в этом видео поговорим с вами о том, чем полезен бег. Прежде чем я перейду к теме, подписывайтесь на канал, смотрите видео до конца, возможно, это видео изменит ваши взгляды, привычные взгляды на тему бега. Самое главное, с чего стоит начать, и все об этом знают, что бег укрепляет здоровье. А что это значит и каким образом это происходит, сейчас мы с вами разберемся. Когда человек бежит, у человека задействованы абсолютно все мышцы, одни больше, другие меньше. Но все мышцы работают Это является достаточно существенной пользой, которую получает человек В принципе, физическая активность для человека полезна Потому что если обратиться вообще к нашим предкам, которые забивали мамонтов Там невозможно было быть физически неразвитым, потому что ты там не выживаешь Человеческое тело, оно в принципе органически сделано так, что ему свойственно бегать Есть, конечно, разные мнения по этому поводу Но я больше поклонник мнения того, что человеческое тело приспособ... идеально приспособлено к бегу к слову, ягодичные мышцы, которые у нас есть, они предназначены для того, чтобы удерживать наш, наше тело в вертикальном положении во время ходьбы и бега в том числе Еще одним важным фактом пользы бега является то, что бег укрепляет нашу сердечную мышцу Ваше сердце будет работать более четко, более долго И вы таким образом себя избавите от множества сердечно-сосудистых болезней и продлите свою жизнь Здесь, конечно, нужно быть аккуратным, и прежде чем начать заниматься бегом, если вы все-таки примете такое решение, вам нужно проконсультироваться у доктора. Если есть такая необходимость, точнее, если у вас есть сомнения, можно вам бегать или нельзя, то лучше проконсультироваться у доктора, а еще лучше у спортивного доктора. О том, как начать бегать, вы можете посмотреть видео, которое найдете в описании под этим роликом. Еще один факт о пользе бега, это то, что он положительно влияет на работу мозга. В процессе бега у вас усиливается кровообращение, учащается сердцебиение, кровь по организму циркулирует быстрее, таким образом в мозг попадает больше крови, насыщенной кислородом. Для работы мозга нужен сахар, грубо говоря, и кислород. Вспомните, что если вы сидите в каком-нибудь душном помещении, то через какое-то время начинается сонливость и очень сильно снижается концентрация. Это следствие недостатка кислорода. Таким образом, когда у вас бег входит в привычку, у вас мозг условно начинает потреблять большое количество кислорода, он привыкает к нему, и вам становится проще думать, вы быстрее принимаете решения, вам легче концентрироваться, у вас снижается количество кортизола в крови. Кортизол – это гормон стресса, я сейчас чуть-чуть дальше про него расскажу. Ваше мышление становится более ясным, более продуктивным, более результативным. Лично у меня это отражается на результатах моей работы. И для меня это немаловажно, является хорошим мотиватором для того, чтобы бегать. В процессе бега очищается организм. Организм очищается от всего лишнего. Когда вы начинаете бежать, ваш организм превращается в печку, которая сжигает все лишнее. Кроме того, вы потеете, из вас выходят вот все токсины, все то, что называется шлаки. Вы избавляетесь от всего лишнего. И через некоторое время вы полностью сможете очистить свой организм от всякой накопленной гадости, которая была получена в процессе жизнедеятельности. Пикантный факт, что людей, которые активно занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни, их пот не воняет. Может очень грубо сказано, но если будет где-то возможность, либо с кем-то обсудите этот вопрос, либо сами обратите внимание. Как итог всего вышесказанного бег укрепляет иммунитет. То есть вы становитесь более стойким к каким-то простудным заболеваниям. Вы чувствуете себя в холодные периоды намного лучше, чем все остальные, потому что ваш организм закаляется, он укрепляется, и иммунитет становится еще сильнее, это позволяет вам чувствовать себя существенно лучше. Мало того, что это влияет на хорошее настроение, не только как хороший иммунитет, так и сам бег, потому что в процессе бега вырабатывается, сжигается гормон стресса кортизол и вырабатываются эндорфины, гормоны счастья. Кроме того, бег может служить отличным инструментом для снижения веса. Конечно, если у вас есть цель и вы целенаправленно хотите избавиться от определенного количества килограмм, лучше прибегнуть еще к другим силовым тренировкам и заниматься под руководством тренера. По большому счету, друзья, у меня все, то, что я хотел рассказать вам о пользе бега. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!